С днем рождения поздравляй и желаю навсегда счастья, радость и удачи, и чтоб же так доста чтобы все тебя любили, и все было по плечу. Пусть тебе подарки дарят, так как я губовичу, лари, лари, лари, лари, хотят, лари, Хочу пожеланий дурацкий! У меня есть такое предложение! Через сто лет нам снова собраться, Чтобы отметить твой день рождения!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 Желаю тебе, чтобы ты дожил до 132 лет, и чтобы в 132 года ты умер, и не просто умер, а убили, и не просто убили, а зарезали, и не просто зарезали, а из ревности, и не просто из ревности, а за задела.